Земля глубокие женские вибрации, очень глубокие, и они включат качество принадлежности вот к этому женскому состоянию у каждого по-своему. Вы запомните свое, это очень важно, потому что Земля активирует глубинные ценности, то, что вам действительно ценно. Более того, Земля, пробуждение Земли, на всех уровнях сознания оно обозначает права, которые вы действительно имеете, не иллюзованы, а те, что у вас на самом деле есть, которые впоследствии могут быть реализованы, могут быть и должны быть реализованы в любом случае, вне зависимости от того, кто там шубует. В то есть это, это такая монолитная структура, которая неубиваемая абсолютно ничем. Поэтому от, и вот, вот этот эффект ухода от иллюзий, да, и колоссальная работоспособность, и а, изменение точек зрения на очень многие вещи, потому что это как раз и есть эффект пробуждающихся правды. И У каждого они в своем, сами понимаете. Вот, поэтому я и прошу вас, запомните это состояние, оно первичное. Мы дети Земли. Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Кто-то глубоко вошел корнями в Землю, настолько глубоко, что там уже и корней нет, там одна сплошная монолитная структура. Кто-то вошел не очень глубоко, у каждого свое, кто-то будет находить себе силу в Земле, кто-то находить силу свою и права в других стихиях. Вы должны точно знать источник своих возможностей. Первый источник мы с вами попробовали. Я хотела спросить, вот еще странное, вот за столько лет у мужа вдруг появилось странное желание подарить ему бриллианты. Действительно странное. Нет, У нашей цене это вот как-то мотивируются, не вот драгоценности все никак. Окружающие считывают состояние. Ну, скажем так, как, как проявил себя муж, это его внутренняя реакция на это состояние. Он что-то увидел в вас, и это видение пробудило в нем реакцию, как-то отреагировать заменой. Ну, я раньше говорила, что мне нравятся камни, но именно камни, не в украшениях, а просто вот камни мне очень нравятся. И, но ну, никогда бы до такого дела не доходило. А тут вдруг... Просто каждый, каждый свою реакцию проявляет в меру своих стереотипов. Да? ваш муж. Согласно своему внутреннему стереотипу, типу, как надо реагировать на подобную женщину, он так и среагировал, вот, а уж как на самом деле он на вас среагировал, я думаю, что это ваше внутреннее отношение между мужем и женой, которое вы точно сами определите. По крайней мере, эта реакция его была неожиданная, говорит о том, что перемены есть, у вас появилось что -то, то, чего не было раньше.